Ну что, поздравляю вас. Вы в автомобиль, в уже уже бесплатно. Все просто. Вы можете сесть посерединке, чтобы было удобнее нам помогать. Мы с вами едем. Во время поездки вы отвечаете на вопросы. Если к концу поездки ответить на все вопросы правильно, то поездка будет бесплатно. На этом месте можно аплодировать. Закончили Меня зовут Владимир, вас... Виктор. Да. Вы читаете вслух вопрос, вы читаете вслух 4 варианта ответа, и вы же нажимаете «Я за рулем». Договорились, да? У вас есть право на ошибку, вы можете один раз ошибиться, но помните, что право на ошибку не работает на последнем вопросе. У вас есть возможность убрать два неправильных ответа. Также у вас есть возможность воспользоваться помощью друга, позвонив ему. И, конечно же, помощь спонсора, помощь той компании, которая в случае вашей победы оплатит мне вашу поездку. Все понятно? Mm -hmm. Желаем удачи, Может, лучше. Ну, читайте. Не читай. Нет, давайте вверху. сначала читаем вопрос. Ну, Эта кожа возбужденная в голове, угодилась. Ну ты как. Смотри, вот так вот не будет рукой держаться на нас был правильный ответ или на все вообще ответить, Ну, до конца поездки главное, что все. Ну, максимум 15, да. Что в день ПДВ можно увидеть на десантниках в запасе? Парашюты, голубой береты, московаты, летные шлемы. мы же в юссу должны это знать. голубые береты. Интересно, это правильно ответили? Правильно. Правильно. Тогда работник должен воспользоваться планом срочной эвакуации и служебного повещения. В случае пожара, в случае заморозков, в случае увольнения, в случае засухи, В случае пожара. Вы главное не спешить. То есть мы... ну, пока мы легко, быстр... бы. Мы быстрее, чем я еду, не доедем. По второму кругу пойдем. Ну, как скажете. Любой каприз за ваши деньги. Вы же помните, что если ответите неправильно и проиграете, то оплатите поиску в втором размере. В каком? В тройном. Я разве да, это не, не говорил? Ну вот, поэтому не спешите. Следующий вопрос. В результате какого события был смертельно ранен Пушкин? рэп дуэль, Тоже легко, дуэль. Что тут даже не совещаетесь со своей спутницей? А вдруг по нибудь Посмотрим, <зарегистрировал> посмотрим. Какое число больше? Тысяча миллионов, триллион, миллиард, миллион. Так, тысяча миллионов – это миллиард. Почему? Ну, тысяча миллионов – это миллиард. Ну, миллион – это 6 налей. Правильно? Да, миллиард – 9. Ну, что это я с вами? То ну, вы сами обсуждаете. Вы сами уже собой общим. Не буду вам подсказывать. А триллион – это сколько? Триллион – это тысяча миллиардов. У вас есть подсказки. Я не знаю, правильно это ну, я думаю, что три грамма. Дружащей рукой. Да, это был правильный ответ. Я пытался, я знал. Какой залив крупнейший в мире? Мексиканский, персидский, бенгальский. Здесь уже сложнее Подсказки есть, не да? Ну, вы же, главное, мыслите одинаково. Подсказки на нас правильных. Это да нет, я такого ответа нету. Ну, подсказка, может, какой-нибудь, потом? А да, действительно. Так, у нас есть право на одну ошибку. Да? да, вы можете ошибиться во время поездки. Ничего страшного, мы просто продолжим. Напомню про подсказки. Убрать два неправильных ответа, позвонить другу и подсказка от компании, от таксопарка. Ну, можно попробовать на удачу, наверное, или персидский. Слушайте, если не знаете, лучше давайте. Мы перед рисуем вопрос таксопарку Фортуна, ну, они там вообще такие эрудированные географии. А они заинтересованы в том, чтобы мы неправильно ответили? Нет. Задачи нет, чтобы вы неправильно ответили, да, то есть у нас нет задачи вас валить. То есть я бы вас начал валить с самого начала. Задача наша – получить удовольствие от поездки, чтобы она запомнила, чтобы вы пришли домой и сказали, «А вы знаете, в какой лужине?» неправильно И так, два неправильных. Да. Ну, смотрите, пользуясь этой подсказкой, нужно хотя бы чего-то предполагать. Вы предположили два разных варианта. Надо, да? Вы предположили. То есть мы сейчас заберем, и они останутся. И что вы будете делать? На удачу. Так а что на удачу? Можно так просто ты на подсказок и не тратить подсказки. Тогда право наших уже может испортиться. Позвони другу по что И что? Они думаете, не просят все и не будут помогать дальше? Какие у вас замечательные родители. Звонит поехали. Да. Ну так. Не папуль не рассматриваем. Почему вы не хотите воспользоваться другой подсказкой? Лишь бы, лишь бы не фортуна вам помогла. Это, это крайний вариант. А, ну да, они же умные, да, да, да я Согласен. Да, да уж ткните на удачу, пускай право на ошибку да. срабатывает. Или персицкий? Ну и Ну well, посмотрим, кто был прав. Безгальцкий. Никто. Никто. Ничего страшного. Какого право на ошибку мы продолжаем. Следующий вопрос. Так игра сначала не Не знаю, не знаю. Как называется правило расстановки знаков прокинания? Как называется правило расстановки знаков прокинания? Пунктуация, пунктуальность. пунктуальность. человек пунктуальный, пунктуация, это правило. Может быть, пункция? А? Пункция. пункция это в медицине да. У -у -у. Пунктуация. Кто-то говорил о мыслях на одной волне. Я уже про гудзон с этим вообще молчу. С пустинским салимом. Семена каких цветов используется? для начинки выпечки роза ромашка маг карпус. тоже вполне логично что мак ну действительно как действительно сушеный натертый натертый как называют спортсменов в конце концов да? фигурант фигурист фигура фигурист Да, сам как называть человека ведущего блога ну, как, как я называю ревелер блогер сталкер бла бла блогер ну в моем случае походу бл бла бла бла бла бла блогер да? <соргут> <соргут> бла бла бл бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла на городах страшно не попасть. Ну да, логично, согласен. Следующий Что вопрос. в Лондоне называют андеграундом? Метро, полицейский участок, автобус, самолет. Что в Лондоне называют андеграундом? Метро. Под землей? М -м -м. Какие руки рвены. Какой из этих элементов фигурного катания не является прыжком? Тес, ЛУНС, АКСЕЛЬ, тулу. ТОДОС это вообще-то... Есть, короче, известный по России не только ТОДОС, а вот Духово валет. Это даже ТОДОС. ТОДОС не является? Да, потому что АКСЕЛЬ, ТУ, СНЕ ПРОЦЕР. Ну не забывайте, у нас подсказки есть. Мы можем два неправильно выбрать. ТОДОС. А может быть, она назвала тотес его в честь вот э, какого-то... Давайте вам подсказку воспользуемся, вы же ничего не потеряете, но она есть. Если сейчас вы ответите неправильно, мы проиграем. Закончим поездку, я вас высажу в этот дождь прямо здесь. А я не говорил об этом? Или Вот. Или воспользуйтесь подсказкой и убедитесь, что вы правы. Так, ну можно два Убираем два неправильных Так, убираем два неправильных ответа. Толбора точно прыжок. Нет, вот таким вот образом волшебным людям приходится выманивать подсказки, чтобы они не пользовались на сложных вопросах. Какой университет США называют мозговым центром Кремниевой долины? Стэнфорский, Гарвардский, Ельский, Принстонский. Мозговым центром Кремниевой долины. География у нас, плохо выглядит видимо. Ну тут не география, тут наверное все, ты тут надо, надо знать. Вы можете или позвонить кому-то, или воспользоваться подсказкой касапарковом. Ну, позвонить некому, наверное, только могут знать. Может быть настал момент а, фортуны. Итак, Давайте мы, мы передрисуем вопрос тэксопорта на Они там спорят, дискутируют, дерутся. И большая часть коллектива считает, что это вариант А, стэнфордский. То есть вы вправе принять это решение или вытанцеваете. Но они могут и ошибаться. Вы знаете, вот за всю мою практику они проявили себя, вот мы ну, что-то сотрудничаем, очень умными, эрудированными, умно-эрудированными, разноплановыми компаниями. Разбирающих во всех сферах, с которыми обращались к ним пассажиры. Что послушаем Фортун? Да, само само название Фортуна везет. Не ошиблись. Что, нужно сказать? Спасибо. Спасибо. Молодцы. Компания была. Молодцы, Идем дальше. Что такое нас? Я так увлекся в наши поездки. Что так, насогрейка. Бусы? Курительная трубка, теплая варежка, театральный бинокль, тигровая мазь. Курительная трубка на вратле. Театральный бинокль тоже не думаю Может быть, тигровая мазь? Насогрейка. И варежка. Тигровая. <смех> <смех> Тигру, наверное. С подсказкой подсказок только звонок другу, но и то опять же, мы уже почти подъехали. как бы сложно будет у подсказка, точно не разрешаем. <смех> на вопрос нужно будет ответить? Ну конечно. <смех> <смех> носогрейка. Чмурашка может быть носогрейкой, допустим. Ну, давай вариант тигровая Все со как-то очень не, не подходит для нас и Тигровая мать, может быть, для для лечения какого-то. Пробуем тигровая мать? Mm. Что варишь Курительная трубка. Даже я не думал. Вот этот был, да? Второй подъезд. О, еще и второй подъезд. Проиграли еще и второй подъезд. Ну что, в любом случае, вам большое спасибо. Вам большое спасибо. Очень интересно было. Смотрите себя на просторах интернета.